Всем привет! Сегодня сеем лук. Процесс, на мой взгляд, интересный. Сразу за один процесс прокладывается капля, высеиваются семена, и вносится инсектицид. Сейчас цепляем дополнительные запасные бухты с каплей. Емпельский аккорд! Здесь у нас семена, это у нас капля, а в этих банках инсектицид. Поехали! Такие получаются ряды, здесь отступ это дорога, через каждых 14 рядов идет дорога, это для того, чтобы заезжал опрыскиватель и получалось перекрытие, вот снова дорога. Заканчиваем посев, доходим последний круг и сейчас интересный момент на мой взгляд. Установлен вот такой пылесос, которым просто высасываем оставшиеся семена. Ну а на сегодня все. Не забываем подписываться и до новых встреч на канале.